Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня хочу рассказать вам о новом гитарном бренде от компании Sigma. Вот такая вот новая деревяшка под названием Ditson, не путать с Gibson, хоть и очень созвучно. Расскажу вам сейчас про спецификации и характерные отличия от гитар Sigma. Если вы слышали о таком гитарном бренде как Sigma, то наверняка знаете, что верхняя дека изготовлена из древесного массива. В этой модели изготовили из фанеры. По характеристикам верхняя дека изготовлена из ели, обечайки нижняя дека из красного дерева, гриф изготовлен из красного дерева. Накладка из дерева Лаурелия, бридж изготовлен из палисандра, нижний порожек кость, верхний порожек тоже кость. У большинства моделей гитар Сигма накладка на гриф изготовлена из материала Микарта. В этих моделях решили использовать накладку уже из дерева. Короче, Ditsyn это новая дочерняя компания с бюджетной линейкой гитар, сохранивших свое фирменное сигмовское звучание, но оно стало немного таким поярче, что ли. Возможно, здесь влияет э, ламинат вот этот, а не цельная древесина. Но все-таки звучит очень круто и богато. Единственное, что мне не понравилось, это какое-то небрежное распределение лака. Выглядит как потертость. Возможно это просто пришла такая партия, вот честно не знаю Но в любом случае это не влияет на звук, только эстетические какие-то вот эти непонятки По удобству гитара никак не отличается от сигмы Отличная колковая механика, подойдет для новичка просто на ура Вы будете очень рады этому звуку Приходите лично к нам в магазин Играйте, выбирайте свой инструмент по душе, а мы вам в этом обязательно поможем. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока! Всем привет! Меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Сегодня хочу рассказать вам о гитаре одного, о новом бренде гитар, которые имеют...